Считаются ли фрукты и овощи жидкостью? Ну Давайте корректно скажем. Во фруктах, овощах есть жидкость. В мясе 70-80% воды. То есть все, что мы с вами едим, так или иначе содержит воду. Вот это вот корректно, да? Учитываем ли мы ту воду, что мы съели в овощах и фруктах, в наш питьевой рацион на сегодня? То есть в наше количество воды, которую мы должны выпить? Не учитывая. Исключение составляет, вот сейчас август, да, в августе наелись вы э, арбузов, да. Вот вряд ли вы захотите еще плюс к этому арбузу, 8 килограммовому, которого вы съели, еще полтора литра воды выпить. А так всегда старайтесь, 30 миллилитров на каждый килограмм веса, для того, чтобы ваши клеточки не нуждались в воде и не начали ее экономить. Потому что жир – это стратегический запас не только энергии, но и воды в организме. Очень подробно об этом на второй ступени системы старости нет.